Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзаманян и Фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Салагуб. Респект огромный нашему админу за...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 У нас открылись две площадки «Жилпром Мини» и «Жилпром Макси». И сегодня мы, конечно, будем говорить о них, так как очень много людей нуждается в жилье. И, имея 5000 в кармане, можно заработать себе на квартиру. Итак, ребята, что же такое наш фонд и как э, пройти регистрацию? Регистрация у нас довольно-таки простая. А, нужно только подтвердить регистрацию через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Итак, а, к, зарегистрировались подтвердили свою регистрацию через почту а, и оказались в вот таком кабинете. Первое, что а, загрузите аватар Как только приходит код от вашей фотографии на это место, нажимаем кнопочку загрузить. И следующий шаг это нужно заполнить свой профиль. Для чего? А для того, чтобы ваши партнеры видели, а, имели связь с, с вами как а, со спонсором. Итак, в первую очередь укажите свой скайп или телеграм, а пропишите а, свою статью страничку ВКонтакте, укажите свой номер телефона. И в этом разделе а, мы работаем с двумя платежными системами. системами. Это вывод денежных средств у нас идет на Perfect Money и Payer кошелек. А, пополнение у нас а, подключено к кассе Вы можете с любой платежной системы а, пополнить, а, вплоть до того, что из карточки, а, с карточек Сбербанка. В этом же разделе есть смена пароля. Если вам пароль не понравился, вы можете всегда его поменять. Итак, ребята, какие площадки у нас есть в фонде? Наш фонд очень большой, поэтому у нас есть две жил... программы. Это жилищные программы, две автопрограммы. Это автопрограмма Энергомини и «Энерго... автоэнерго. На этих площадках входить можно автоэнергомини с 500 рублей, за один круг вы делаете 39 750, на автопрограмму Energy вы входите с 30 тысяч зарабатываете более 2 миллионов рублей. Итак, есть у нас 6 МЛМ площадок, которые позволяют благодаря уникальной закольцовке позволяет нашим партнерам получать еще и пассивный доход, быть на пассивном доходе. Итак, площадка World Money. Вы за один круг выскакиваете за 20 тысяч на площадку Golden Ring, это первая ворота, и 86 тысяч вам на баланс для вывода. Площадка PD, это площадка очень маленькая. Здесь вы зарабатываете... Всего лишь э, 3 800 и за 1000 активируется у вас первый стол на площадке «World Money». А, так, площадка Golden Ring. Это а, вторые ворота на площадку Golden Ring. Здесь два рабочих стола. Вы будете постоянно а, получать по 10 500 и плюс получать пассивный доход по двум клеверам. Это клевер мини а, на три уровня в глубину, плюс реферальное вознаграждение и плюс а, на площадку клевер. Как только вы перейдете на площадку Golden Ring, вы будете получать пассивный доход по World Money и по площадке PD. А, также можно и клевера отдельно вход на э, площадку клевер составляет э, всего лишь 300 рублей за один э, круг вы зарабатываете 18 750 рублей на площадку клевер ход 3000 зарабатываете 187 500 рублей и так как вы видите наш фонд очень большой и очень денежный здесь для партнеров сделаны все возможности, чтобы работать и развиваться только в одном фонде. Не бегать ни по каким очередям живых, не бегать ни по каким стартапам, а выбирать себе площадку. У меня, например, площадки все до одной активированы. Поэтому я и не бегаю, и не хожу ни по каким проектам. Вы, наверное, все знаете. Значит, вывод денежных средств у нас а, осуществляется а, с 200 рублей, нет никаких м, ограничений, как в других проектах, а вывод, например, там заработали, например, 5 тысяч, а вы сегодня вы, выводите, только можно вывести 3 тысячи, нет, у нас хоть миллион заработал за один день. ставь на вывод и, пожалуйста, выводи, выводи. вывод у нас работает и в праздничные дни, и в выходные дни. Есть также внутренний перевод с одного рубля между партнерами, что позволяет ну, выводить наши заработанные денежные средства через новых партнеров. Вы переводите партнеру новому на кабинет на кабинет, а ваш партнер переводит куда удобно ему на какую платежную систему вам. Итак ну, вроде бы все, да, бизнес наш полностью управляемый, у нас матрицы управляемые, куда вы ставите бронь, туда и станет ваш партнер, туда и станет ваш клон. И еще, что я хочу сказать по нашему фонду. Значит, ребята, в разделе «Партнеры» отображаются партнеры до пятого уровня в глубину, также отображаются там, и э, те, которые… Да, давайте, наверное, посмотрим, чтобы вы видели. А, да. Пар партнеры отображаются до пятого уровня в глубину, до пятой линии. Итак, красным светятся – это партнеры, которые не активированы. Зеленым светятся – это партнеры, активированы. Здесь же находится ваша реферальная ссылка. И а, также у нас на каждой площадке у нас есть кнопочка «Маркетинг», где вы можете посмотреть и в, в, в ролике и точно так же посмотреть в слайде. Все сделано для партнеров. Все для того, чтобы было удобно и удобно. Ну, для, для, для, все сделано именно для партнеров, все по желанию партнеров. Итак, начинаем нашу презентацию именно по а, Жилпро Мини. Как вы видите, перед вами три семиместных а, стола и два удвоителя, а, что вход на эту площадку составляет пять тысяч. Итак, вы активировали а, за 5000 и приходит к вам а, первый партнер. Это, что хочу сказать о семиместных матрицах, кто еще не знает, что в семиместных матрицах все плечи идут вышестоящему. А вот с, а, с нижнего уровня здесь идут реинвесты. Здесь идут с этого выводы, здесь идут деньги с накопительный баланс, на переход. Все это именно ваше начисление именно с нижнего ряда. Итак, приходит к вам сюда на нижний ряд, становится первый партнер, у вас идет реинвест. Вы можете выставить реинвест себе в плечо. Итак, второй партнер вам дает 250 рублей на баланс для вывода, а 250 идет в накопительный. Третий партнер вам приносит на баланс 1500 на вывод и половиной идет в накопительный баланс 500 по 500 рублей делятся двум спонсорам, вышестоящему и вашему спонсору. Четвертый партнер приходит, у вас накопительного списывается и активируется за 10 тысяч второй блок. Сюда должны прийти именно два партнера. Первый партнер и второй партнер ваш, которые дадут вам... Переход за 20 тысяч во второй блок. Итак, плечи идут, как я сказала, в, в вышестоящем, а сюда приходит первый партнер. 20, за 20 тысяч идет реинвест этого стола. Вы можете выставить бронь сюда, а, поставить в любое плечо. Второй партнер дает вам 10 тысяч на баланс для вывода, 10 идут в накопительный, по 1250 получает ваши два спонсора. А третий партнер приходит вам 750 на баланс для вывода, 10 идет в накопительный. Четвертый партнер вам а, приносит 20 тысяч в накопительный, из накопительного у вас... Все списывается и автоматом покупается четвертый блок за 40 тысяч. Сюда должны, конечно, прийти ваши два партнера, которые даю, дадут вам 80 тысяч, переход в пятый блок. Итак, плечи в вышестоящем, а сюда приходит первый партнер, 80 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер вам 30 тысяч, а за 50 тысяч у вас активируется Жилпро Макси. Вы уже со второго партнера выскочили на Жилпро Макси. Итак, третий партнер вам дает 80 тысяч на баланс для вывода, а и четвертый партнер дает вам 80 тысяч на баланс для вывода. Итак, ребята, вы перешли на площадку Жилпро Макси. А здесь уже совершенно другие заработки. Что такое Жилпро Макси, ребята? Это огромная возможность заработать именно на... На, на, на жилье можно заработать на хороший дом, можно заработать на хорошую квартиру. Итак, вы перешли в первый блок за 50 тысяч. И сюда идут жил э, Жилпро Макси ваши партнеры. Ваши реинвесты. Реинвесты ваших партнеров. И сюда, когда приходит первый партнер, вам 50 идет реинвест вашего стола. Вы можете сюда выставить бронь в свое плечо. Второй партнер вам дает 25 тысяч на баланс для вывода. 25 идет в накопительный. Третий партнер вам дает 15 тысяч и 25 в накопительный. И по 5000 э, получают ваши э, спонсоры вышестоящие и ваш непосредственный спонсор. 4000 э, вам э, э, в накопительный. Из накопительного у вас списывается 100 тысяч и активируется второй блок за 100 тысяч. Что я хочу сказать по поводу спонсорских вознаграждений. Вы же не забывайте, что вы тоже будете спонсором, вы же тоже будете приглашать развивать свой бизнес. И вы будете получать эти деньги. Итак, сюда в удвоитель вам нужно, чтобы пришли два партнера ваших. Они дают вам 200 тысяч на активацию третьего блока. Плечи идут вышестоящему, а сюда приходит партнер, 200 тысяч идет реинвест, можно выставлять куда хотите, под любого партнера, под себя. Второй партнер, когда приходит, вам 100 тысяч на баланс для вывода, 100 идет в накопительный. Третий партнер, вам 75 в накопительный и 100 идет в на... Ой, 75 на вывод и 100 тысяч идет в накопительный. По 12 500 получает ваши два спонсора. Четвертый партнер вам дает в накопительной 200 и у вас с накопительного списывается 400 тысяч и Активируется четвертый блок за 400 тысяч. Сюда должны прийти ваши два партнера. Или ваши реинвесты, или реинвесты ваших партнеров. Это не имеет никакого значения. Итак, за 800 тысяч у вас активируется пятый блок. Заключительные, ребята. Плечи идут вышестоящему А сюда приходит первый партнер. Вам 800 на баланс для вывода. Второй 800 на баланс для вывода. Третий 800 на баланс для вывода. И четвертый. 800 на баланс для вывода. Итого, ребята, вы за один круг заработали 3 миллиона 706 тысяч 500 рублей. Ну, скажите, я не говорю, что будет очень легко. Нет, ну, нужно потрудиться. Потрудиться, а везде, во всех проектах нужно приглашать. Поэтому а, те, которые говорят, я не умею приглашать, да снимите вы себя эту табличку а, позорную, я не умею приглашать. А, а повесьте, я научусь приглашать. Я научусь приглашать, я буду развивать свой бизнес, и, и я добьюсь, я хочу купить себе квартиру, я хочу быть успешным. Нужно только так позитивно думать и настраивать себя. А если вы только будете сидеть и мухамдули крутить, то вы, конечно, никогда не заработаете ни на какую квартиру. Все в ваших руках. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Добро пожаловать, ребята! Те, которые еще думают, ребята, меньше думайте, а быстро действуйте. Давайте в команду и будем зарабатывать большие деньги.